Всем привет, меня зовут Эрик, нет, не так. Сегодня мы разберем вопрос, где покупать автомобиль, с рук или в автосалоне. Начнем с плюсов. Плюсов нет, негер там делать. Еще мы разберем тачку, которая ждет, возможно, именно вас. Блин, ну, конечно, как они скомпоновали всю эту херню, я вообще в шоке. Как может быть стоять дерево, да, вместе с алюминием, То есть. Либо это классика, либо это спорт. Всем привет! Меня зовут Эрик. Нет, не так. <с dunno> На улице очень весело снимать. Всем привет! С вами автоэксперт Ярулин Эрик. Сегодня мы разберем вопрос, где покупать автомобиль. С рук или в автосалоне. Еще мы разберем тачку, которая ждет, возможно, именно вас. Это Volkswagen Passat CC. 2011 года, с объемом двигателя 1.8, с механической коробкой передач. В этом видео я опишу те характеристики тех продавцов, которые встречаются. Первое – это салон официального дилера. Начнем с плюсов. Плюсов нет, негер там делать, шутка. Начнем с плюсов. Итак, вы получаете автомобиль такой, какой он есть в жизни. Человек ездит на нем, эксплуатирует, приезжает в автосалон, сдает. То есть, там будет именно та машина, как будто с первых рук. А, менеджеры вам, скорее всего, не будут врать, не будут приукрашивать историю, а будут показывать именно так, какой он есть. Со всеми дефектами, со всеми повреждениями, с теми документами, которые есть. И не будут делать особо акцент, покупать вам это или не покупать. Потому что в настоящее время дилеры у нас стали с большим складом автомобилей, продавать ту или иную, как бы, для них большой разница нет. Главное, чтобы вы что-то у них купили. Но есть минусы. Минусы следующие. Менеджер, например, может не сказать или может быть просто не знать о тех или иных недостатках, которые могут присутствовать в машине. Практически в 90-95% случаев машина будет не готова к продаже, не будет сделана предпродажная подготовка, не будет внешний вид, например, и состояние автомобиля соответствовать тому, что было в объявлении. Начиная от стандартного ТО, включая до косм технических недостатков кузова давайте посмотрим чем же она прикольна. идемте за мной почему именно же посад cc а не посад или не джета или может быть не гольф этот автомобиль предназначен именно для людей которые выбирают выделяться от остальных. Основной потребитель этого автомобиля это молодые люди от 20 до 35 лет. Чем же прекрасен этот автомобиль? Это безрамочным исполнением дверей. Если вы опустите дверь, это будет дверь автомобиля купе. Эта машина абсолютно не предназначена для людей, у которых есть много детей. Потому что садиться в нее, ну, не самое приятное занятие. У нее сниженная часть потолка и когда вы садитесь, вам приходится немножко нагибаться. Но внутри места достаточно для четверых взрослых, рослых людей Сзади больше чем вдвоем как бы сидеть некомфортно, потому что потолок скошенный и места здесь немного. много. А выполнены с вогнутостью внутрь и как бы большая, большая, большой туннель находится именно между сидений. Вообще марка Volkswagen славится своей управляемостью. Эту машину покупают не для того, что она очень надежная или очень красивая. Машина эта довольно консервативная, и в плане управления она доставляет очень большие эмоции ее водителю. На трассе она очень хорошо держит скорость, очень хорошо разгоняется, и на ней очень комфортно маневрировать. Покупка автомобилей в салоне мультибренд – это салоны не официального дилера, да, который есть и продают трейдиновские машины, это другие немножко ребята, в том числе это наш салон. В чем разница, например, салона мультибренда от салона официального дилера, который продает автомобили после трейдена? Это автомобили, которые куплены или обменены также, да, которые есть в наличии, ну, откуда они произошли, вам нужно уточнить вообще, судя по репутации продавца. В чем разница? Есть плюсы, есть минусы. Поговорим о плюсах. Плюсы следующие. Если вы покупаете машину в салоне мультибренда, то они будут лучше, более лучшего качества, чем в салоне официального дилера. То есть это не правило, это вот просто так есть. Почему лучше? Потому что продавцы уделяют внимание предпродажной подготовке. Предпродажная подготовка – это внешнее и внутреннее состояние автомобиля. Потому что если человек ездит на машине, он не заморачивается Продавать-то машину после собственника Ну, это не ком да? Ну, Что-то надо с ней сделать Надо сделать предпродажную подготовку Предпродажная подготовка – это э, полировка кузова Восстановление каких-то изношенных частей Замена покрышек, может быть, замена лобового стекла У каждого автосалона свой взгляд на предпродажную подготовку Кто-то может прям сильно-сильно заморочиться И сделать из нее очень хорошем состоянии автомобиль А кто-то может особо не заморачиваться Юридическая сторона, то есть мы говорим о плюсах Юридическая сторона, она проработана Автосалон в Уфе у нас смотрит на эту сторону То есть проверяет и документы и происхождение автомобиля, откуда он пришел, в кредитную сторону. Все, то есть в этом большой опасности как такового как таково нету здесь, да, в этом вопросе. Но надо смотреть репутацию продавца, надо проверять. Самое главное, чтобы был оформлен договор именно от продавца автосалона, от юридического лица. Далее следующий плюс покупки автомобиля в салоне мультибренда это то, что вы можете купить автомобиль. В принципе по хорошей цене даже дешевле чем вам продает предлагает эту машину физическое лицо то есть это плюс почему так происходит потому что человек приходит в автосалон он хочет свою машину продать вот и уже как бы ту сумму которые ту предложение которое делать автосалон продавцу автомобиля, уже включает вот эти все издержки, и уже автосалон понимает, что вот эти вещи он будет устранять, и он их устраняет, и вы покупаете машину уже в лучшем качестве и за ту же цену, чем у того первого лица но бывает такое что, например, план горит, за конец месяца надо машину продать, и они могут сделать вам большую скидку нежели вы рассчитывали, и вы получается будете в выгоде теперь, что касаемо минусов минусы тоже есть, смотка пробега у многих автосалонов это тоже относится к вопросу предпродажной подготовки Поэтому это надо проверять Во-вторых, юридическая сторона, я о ней уже говорил, но еще раз повторюсь Обязательно проверяйте договора, чтобы договора были именно от продавца автосалона С печатью, с подписью В-третьих, есть такой момент, что как бы машины очень многие подвергаются кузовному ремонту то есть, почему они подвергаются, это надо выяснять на месте. То есть, либо там была царапина в которой которую просто устранили, покрасили, либо это был серьезный ремонт. Ни по телефону, даже, скорее всего, при встрече об этом не скажут. И будут об этом умалчивать. Поэтому проверяйте репутацию продавца, проверяйте автомобиль, проверяйте документы. Салон очень удобен, и он... Блин, ну, конечно, как они скомпоновали всю эту херню, я вообще в шоке. Как может быть стоять дерево, да, вместе с алюминием, то есть, либо это классика, либо это спорт, да, и спортивные сиденья, вот, поэтому машина интересна тем, что она едет очень хорошо. Вообще, первый кузов, когда вышел, сейчас, даже мне звонят тут, и вообще стоит отметить, что это тот же самый Passat, просто он с низкой крышей, он сделан для более молодой аудитории. Потому что на посадах, как известно, ездят дяденьки с возрастом В ней более спортивные сиденья, Более выраженная яркая боковая поддержка Также в данной машине есть люк Мы можем открыть шторку Но саму люк открывать не будем Потому что в зимнее время открывать люки не рекомендуется В данном исполнении двигателя Это в районе, как правило, 11-12 литров За счет того, что это механика, расход Топливо может снизиться там на пол-литра, на, на целый литр. Итак, третий – это автомобиль, который продает собственник, физическое лицо. Плюсы следующие – вы встречаетесь с владельцем автомобиля. Он может вам рассказать в полную историю владения этой машины. Как он ее купил, почему он ее продает, что он с ней делал, что не делал что нужно будет сделать. И вы можете договориться о той цене, которая будет комфортной и для вас, и которая будет комфортной для продавца. Но есть определенные минусы. Вам нужно будет обязательно проверить автомобиль на юридическую частоту. Возможно какие-то ограничения, возможно какие-то неоплаченные штрафы, возможно машина куплена в кредит. То есть он может даже вам об этом не сказать, но продать машину. Поэтому обязательно проверяйте, если есть штрафы ограничения Собственник должен их оплатить Должен погасить свои долги И продать вам чистую машину Обязательно съездите в автосервис Проверьте автомобиль на его техническое состояние Обязательно проверьте Маркировочные эмблемы Обязательно проверьте номер двигателя И номер кузова Они должны соответствовать документам В максимальных комплектациях у этого автомобиля есть камера заднего вида. Она находится под значком и становится прямо здесь. Но здесь у нас ее нет, поэтому это просто открывание багажника. На первый взгляд багажник может показаться большим. Он действительно очень глубокий, широкий, но у него низкий верх, который позволяет вам вместить какой-то груз. Да? Внизу есть запасное колесо, оно полноразмерное. Но если мы... Измерим автомобиль не как многие мерят или некоторые блогеры, которые залазят в багажник и смотрят, влезает ли там человек или нет. А я бы рекомендовал смотреть очень просто, сколько колес вам поместится ваш багажник в момент, когда вам нужно будет шиномонтаж. А это либо весна, либо осень. Сюда поместится, я думаю, что не более двух, но максимум три колеса, если он будет сверху. Потому что у Пассата довольно-таки большие колеса, и они занимают много места. Вот, в данном автомобиле для обычной, для обычной эксплуатации места в багажнике достаточно. Но весь комплект колес точно не поместится. Покупка автомобиля у перекупщика, у физического лица. Говорить о том, чтобы разделить этот пункт на плюсы и минусы, как бы, ну, не совсем корректно будет. Здесь на самом деле больше будет минусов, чем плюсов Если автосалоны можно перечислить по пальцам И они скажут, что это автосалон То если вы наткнетесь на перекупщика То 99,9% он вам не скажет, что он перекупщик По некоторым причинам То есть они всячески будут скрывать, что это перекупщики Они будут говорить, что я собственник Я продаю автомобиль Пожалуйста, приходи, посмотри да. То есть он в лучшем состоянии, чем даже новый Поэтому есть некоторые моменты, которые вам надо знать. С чем вы можете столкнуться при покупке автомобиля у перекупщика? Автомобиль может быть восстановлен после серьезной аварии. Автомобиль может иметь дубликаты документов. Автомобиль может быть в залоге у приставов, у банка. То есть вы об этом, скорее всего, не узнаете. В то объявление, которое вы встретите в продаже, может иметь завышенные характеристики автомобиля. То есть... Например, машина будет 2012 года, а в объявлении вам будет говорить, что она 2013 года Пробег будет скрученный, состояние будет изменено То есть вы об этом не узнаете Также э, попадаются такие случаи, когда продавец-перекупщик завышает объем двигателя Либо пишет, что у него есть кондиционер, а его нет То есть те самые характеристики, которые есть, они могут быть изменены У автомобиля могут иметься серьезные скрытые дефекты Автомобиль может быть э, замаскирован после эксплуатации в такси. Э, вообще могут разные вещи случиться. Короче, не берите тачку у Что касаемо двигателя, какие есть плюсы, какие минусы. Ну, это стандартно. По Passat это самый распространенный двигатель 1.8. Он турбовый. Соответственно, при больших пробегах возможен небольшой расход масла. Турбина в целом, она довольно-таки надежная и ходит долго. Бывает очень часто, и не только с этим двигателем, а во многих, во многих двигателях, устанавливаемых на автомобилях Volkswagen, это замена цепи и звездочек, которые ее приводят в движение. Это немножко дорого, дорогостоящая операция, и она стартует где-то в районе от 30 тысяч рублей. В зависимости от того, где вы будете делать эту работу. Как понять, что, у вас, вам, что вам требуется замена цепи? При холодном запуске послушайте, как работает мотор, устойчивый или неустойчивый, Если там посторонние шумы. Если есть посторонние шумы, и если у вас загорелась лампочка на дисплее о неисправности двигателя, то мы не рекомендуем эксплуатировать машину а сразу вести на ремонт и менять э, цепь со всеми последующими со всеми необходимыми э, со всеми необходимыми запчастями также у, у данного двигателя попадаются дефект либо брак э, э, насос э, водяного насоса вот но его можно также диагностировать в тот момент когда вы будете менять цепь Климат-контроль – это стандартное исполнение, он двухзонный, он электронно-механический. Отображается температура также и на рукоятке, и также выводится информация на дисплей автомобиля. Вы можете прибавить, убавить поток входящего воздуха, направить движение либо наверх, либо вниз на стекло, и, соответственно, есть системы кондиционирования воздуха. Чтобы включить обогревы сидений, они трехпозиционные, то есть начинаются с максимального обогрева и с каждым нажатием происходит уменьшение вплоть до выключения. Возможно, эта тачка ждет именно вас. Поэтому заходите в описание под видео, смотрите наличие автомобилей и добро пожаловать в наш автосалон. Надеюсь, вы сделали выводы, и выводы следующие, то что ну, безопаснее на самом деле купить автомобиль э, в автосалоне, будь то салон официального дилера, либо будь то салон неофициального дилера. На этом все, если вам понравилось наше видео, поставьте лайк, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите их, мы обязательно постараемся на них ответить, подписывайтесь на наш канал.